Тайга, стой, ты, ну, ты чего? ты чего? стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, ой стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, ну все, все хватит. Ой. да хорош меня лезать. Ну, ну что-то что-то. Все, успокойся, нельзя, нельзя ты.